Ну, до такого я, да я даже и мечтать не могу <и> царствовать. Мне вот по поспокойнее вот что-нибудь так, как говорится, здесь, не торопясь. Огурчик, помидорчики вот это, ну, может быть, там, птичкам, собачкам на, на это, как его, на корм Мне эта корона не нужна, друзья мои. Ну, а вам может и пригодится. Так, значит, добра весны. А, тут, значит, что, давайте вопросы. А, значит, ух ты спрашивает. Гончар.